частью сегодняшнего урока является отрицательное предложение дорогие друзья нам необходимо повторить эту таблицу почему потому что может быть на прошлом уроке кто-то не присутствовал это первое а второе это таблица универсальная Почему универсально? Потому что здесь собрано все, и вы видите все в общем и в целом. Если человек видит все в общем и целом, от «а» до «я», с одного места до конечного места он очень хорошо ориентируется, он ощущает все. Поэтому таблицу этого необходимо понимать, так как каждое предложение вопросительное, утвердительное отрицательное мы изучаем отдельно в каждом времени. Поэтому сложно. А здесь все сводится к единому общему знаменателю. Итак, смотрите. Как и в русском языке, в английском есть три времени. Вот они. Будущее время. Это будущее время. Настоящее время. Настоящее время. И прошедшее время. Это все прошедшее время. Три горизонтальных колонки. И три вертикальные колонки. Первая вертикальная колонка вопросительное предложение. Вторая вертикальная колонка утвердительное предложение. И третья вертикальная колонка отрицательное предложение. Мы на прошлом занятии занимались вопросительными предложениями. Соответственно, в будущем времени, в настоящем времени и прошедшем времени. Хочу напомнить, как формируется вопросительное предложение будущего времени. Оно формируется при помощи элемента will, который всегда ставится на первом месте. Потом идет местоимение, а потом идет глагол. В настоящее времени вопросительное предложение формируется при помощи частицы do, и does, который тоже ставится на первом месте. Потом идут местоимения, а потом идут глаголы. И прошедшее время формируется при помощи частицы did, которая всегда ставится на первом месте. Потом местоимения, как и везде, а потом как и везде, выше глагол основной. Увидели will, do, does, did, все. Это значит, что это вопросительное предложение, даже если вы дальше слов не расслышали. Еще одна интересная вещь. Посмотрите, в будущем времени лау, в настоящем времени лау, лау и в прошедшем времени лау, то есть глагол основной не меняется, это два основных правила. Уважаемые друзья, перед вами простые предложения отрицания в будущем времени. Will not. Элемент will плюс отрицание not. Смотрим дальше. Например, не будет пить. Как будет отрицание? Will not drink. Или won't drink, won't drink, won't drink. Возьмем первое предложение. Она не будет пить. Как сказать, она не будет пить? Время какое? Будущее? Отрицание? Отрицание. Свободно говорим, как написано, все так и говорим. She, she will not drink. She will not drink. Можно сокращенно. She won't drink. She won't drink. She won't drink. Второй пример. Он не будет пить. Какое предложение? Будущее. Отрицание. Как будет? He will not drink. He will not drink. Сокращенно He won't drink. He won't drink. Третье предложение. Мы не будем пить. Какое предложение? Время. Будущее. Отрицание не будем. Как будет? We will not drink. We will not drink. Или сокращенно. We won't drink. Won't. Кончик языка к небу верхнему. Won't. Won't drink. Четвертое предложение. Они не будут пить. Будущее время. Будущее отрицание. Потому что частица не. They will not drink. They. Кончик языка между зубами. They will not drink. Или сокращенно. They won't drink. They won't drink. Пятое предложение. Ты не будешь пить. Какое время? Будущее. Ты не будешь пить. Отрицание. Will not. Как будет? We You, простите, you will not drink. You will not drink. Или сокращенно You won't drink. You won't drink. Шестое предложение. Вы не будете пить. Не имеет значения, что ты в английском языке, что вы. Ну, кратко скажем. You won't drink. You won't drink. Седьмое предложение. Я не буду пить. В какое время? Будущее. Не буду отрицания. Как сокращенно будет? Won't. I won't drink. I won't drink. Восьмое предложение. Катя не будет пить. Какое время? Будущее. Отрицание. Если есть, не будет. Как будет? Cat will not drink. Или сокращенно cat won't drink cat won't drink девятое собака не будет пить dog will not drink dog will not drink или сокращенно dog won't drink dog won't drink десятое Бабушка и дедушка не будут пить. Grandmother and grandfather will not drink. Сокращенно. Grandmother and grandfather won't drink. Одиннадцатое предложение. Uncle will not drink tea. Will not drink tea. Двенадцатое предложение. Тетя не будет пить сок. Тут я неправильное предложение записал, но ничего. Тетя не будет пить сок. Как? Время какое? Будущее? Отрицание? Как скажем? ant will not drink juice ant will not drink juice или and won't drink juice тринадцатое предложение он не будет пить водку предложение какое? время будущее отрицание если есть не будет как скажем сокращенно? he won't drink водка he won't drink водка 14 предложение гости не будут пить спрайт какое время? будущее отрицание что будет? гости может быть гост или visitor. как скажем сокращенно визите won't Drink Sprite. Видите? Wont drink sprite. Пятнадцатое предложение. Цветок не будет пить воду. Флауэ wont drink water. Флауэ wont drink water. Шестнадцатое. Мы не будем пить вино. Время какое? Будущее. Не будем, значит, отрицание. Будущее отрицание. Как сокращенно скажем? We won't drink wine. We won't drink wine. Семнадцатое предложение. Растение не будет пить воду. Скажем сокращенно. Plant won't drink water. Plant won't drink water. Посемнадцатое. Друг не будет пить чай. Сокращенно скажем. Friend won't drink tea. Friend won't drink tea. Девятнадцатое предложение. Кот не будет пить молоко. Скажем в расширенной форме не сокращенную. Э, время какое? Будущее. Отрицание, раз не будет. Скажем в расширенной форме. Cat will not drink milk. Cat will not drink milk. Двадцатое предложение. Лиса не будет пить воду. Какое предложение? Время будущее отрицание раз не будет лиса пить воду как сказать по английски сокращенной форме не будет Fox won't drink water Fox won't drink water 21 предложение я не буду пить водку какое предложение время будущее Отрицание. Я не буду. Как сказать сокращенно? I won't drink vodka. I won't drink vodka. Краткие выводы, дорогие друзья. Первое. Отрицание в будущем времени всегда начинается с местоимения. Всегда начинается с местоимения. Дальше идет отрицание вместе с элементом will и отрицанием not, will not, сокращенно won, а потом идет основной глагон. глагол, читать, писать, в данном случае drink, пить. Что еще необходимо заметить, как и во всех вопросительных предложениях, а мы сейчас брали Отрицательные предложения. глагол drink нигде не поменялся вот это два основных правила что в отрицательных предложениях глаголы не меняются основные. везде drink, drink, drink будет take, будет везде take, take, take ну и не забывайте это первое правило что на первом месте в отрицании ставится местоимение потом ставится Само отрицание will not Дальше основной глагол Продолжаем нашу работу Мы рассматривали на предыдущей странице Это отрицательное предложение будущего времени и хочу напомнить, что там они образовывались при помощи элемента will в будущем времени и отрицания not. Will not или won. Сейчас простые предложения отрицания в настоящем времени. Здесь используются частицы do плюс отрицание not. Или do not, сокращенно don't. Есть другая частица, которая используется в отрицании в настоящем времени does плюс not отрицание сокращенно doesn't возьмем такие глаголы как начинать to begin плавать to swim и резать to cut все глаголы неправильные это хорошо, что мы учим неправильные глаголы перейдем к первому предложению она не начинает кушать Время какое? Настоящее. Она не начинает кушать. Значит, отрицание. Как скажем? She... Дальше идет отрицание. Does not begin to eat. She does not begin to eat или сокращенно she doesn't begin to eat she doesn't begin to eat Переходим к второму предложению Коля не начинает читать Какое предложение? Настоящее Отрицание Как скажем? В расширенной форме Ник does not begin to read в сокращенной форме Nick doesn't begin to read Nick doesn't begin to read Переходим к третьему упражнению третьему предложению. Он не начинает плакать Скажем в сокращенной форме А предложение какое? Настоящее Отрицание Как образуется? При помощи doesn't He doesn't begin to cry. He doesn't begin to cry. He doesn't begin to cry. Четвертое предложение. Директор не начинает управлять. Предложение какое? Времени? Какого? Настоящего времени. Отрицание. Не начинает. Как скажем? Director doesn't begin to manage. Director doesn't begin to manage. Или в расширенной форме. Director does not begin to manage. Пятое предложение. Кот не начинает прыгать. Какое предложение? Время Нас, Настоящее. Отрицание. Как скажем? Cat does not begin to jump. Cat does not begin to jump. Или сокращенно. Cat doesn't begin to jump. Cat doesn't begin to jump. Переходим к шестому упражнению. Оно не начинает падать. Оно ид. Может, яблоко, если речь идет о нем очень много. Не будешь ли постоянно рассказывать яблоку, яблоко, яблоко. Надо что-то и менять. Иногда можно сказать it. Значит, яблоко не начинает падать. Какое время? Настоящее. Отрицание. Как сказать? It doesn't begin. To fall. It doesn't begin to fall. В расширенной форме doesn't, можно сказать так. It does not begin to fall. Седьмое упражнение. Предложение. Петя не начинает забывать. Предложение ⁇ Время какое? ⁇ Настоящее. Отрицание. Как скажем в сокращенной форме. Pit doesn't begin to forget. Pit doesn't begin to forget. Восьмое предложение. Он не начинает свою речь. Какое время? Настоящее. Отрицание. Говорим. He doesn't his speech. he doesn't his speech. he doesn't his speech. заметьте, если сказано свою, то не надо никакого артикля придумывать. z или e «э» и так далее. девятое предложение Кот не ест свежую рыбу. Какое время? Настоящее. Отрицание. Как скажем в сокращенной форме? Cat doesn't fresh fish. Cat doesn't fresh fish. Cat doesn't fresh fish. Десятое. Они не начинают кушать. Время какое? Настоящее. Отрицание. На первое место местоимение. Потом идет отрицание с частицей. А потом глагол. С дополнениями, если есть. Итак, they. They, кончик языка между зубами. They. Don't begin to eat. They don't begin To eat. They don't begin to eat. Одиннадцатое предложение. Мы не плаваем на речке. Какое время? Настоящее. Отрицание. Отрицание. Как скажем? На первое место местоимение. Потом отрицание. Глаголы и дополнение, если есть. We. We. We. Не we а we, we we don't swim we don't swim on the river we don't swim on the river ты не плаваешь брасом время настоящее отрицание как скажем you don't swim by brass You don't swim by brass. Тринадцатое. Заметьте, мне там говорили, директор не начинает плавать. Здесь директора не начинает плавать. Как будет. Время какое? Настоящее. Отрицание. Как будет. с Don't begin to drink. Directors don't begin to drink. Никакой разницы здесь. Что директор, что директора. Потому что здесь прошедшее время. Прошедшее время. В прошедшем времени ничего не меняется. Ничего не меняется. Даже если множественное число. Директора. Четырнадцатое. Вы не режете свое масло. Время какое? Настоящее. Отрицание. Как сказать? You don't cut your butt. You don't cut your butt. Пятнадцатое предложение. Они не плавают. Время. Настоящее. Не плавает. Отрицание. They don't swim. They don't swim. Они... They. Кончик языка между зубами. They don't swim. Шестнадцатое. Они не начинают говорить. Время предложения какое? Настоящее. Не начинают говорить. Отрицание. Как скажи? They, they don't begin to speak. They don't begin to speak. They don't begin to speak. Семнадцатое предложение. Они не режут наш хлеб. Как сказать? Они не режут наш хлеб. Время предложения. Какое время? Они не режут наш хлеб. Настоящее. Отрицание. Не режут. Отрицание. Как скажем, they, they, don't, they, don't, cut our bread. They don't cut our bread. They don't cut режут our наш хлеб bread. They don't cut our bread. Восемнадцатый. Я не режу свежие яблоко время настоящее отрицание как скажем i don't fresh apple i don't fresh cut apple i don't cut fresh apple i don't... Don't cut fresh apple. Девятнадцатое предложение. Студенты не начинают резать. Student don't begin to cut. Student don't begin to cut. Почему так? Да потому что настоящие. Да потому что отрицание не начинает. Student don't begin to cut. Двадцатое предложение. Коты не едят свежую рыбу. Какое предложение? Настоящее. Не едят настоящее отрицание. Как скажем? Cats don't eat fresh fishes. Cats don't eat fresh fishes. Краткие выводы по этому материалу. Отрицание, отрицательное предложение в настоящем времени всегда начинается с местоимения. Он, она, оно, мы, ты, вы, они код, там директора деревья всегда идут существительные потом идет отрицание или значит с частицей do и отрицанием not или с частицей does а потом добавлением отрицания not don't или doesn't ну так же как в будущем мы изучали вопросительных предложений отрицательных предложений там использовалось отрицание will not или will. Здесь настоящее do not или don't или does not или doesn't. Сейчас мы переходим к простым предложениям отрицания в прошедшем времени. Отрицание в прошедшем времени образуется при помощи частицы did и отрицания not. Did not. сокращенно didn't. Переходим к первому вопросу. К первому предложению, простите. Он не читал эту книгу. Какое это предложение? Время. Он не читал эту книгу. Прошедший не читал эту книгу, значит отрицание. Что используем? Отрицание did not или didn't. Начинаем. He did not read this book. He didn't this book в сокращенной форме. Переходим к второму предложению. Она не говорила об этом фильме. Время какое? Не говорила об этом фильме. Прошедшее. Не говорила? Значит, отрицание. Как будет? She She She didn't speak She didn't speak about this Film. She didn't speak about this film. Третье предложение. Тетя не плавала на речке. Время какое? Прошедшее. Не плавала на речке? Отрицание. Как будет? Ант. Didn't swim on the river. And didn't swim on the river. And did not swim on the river. Не имеет значения. Did not или сокращенно didn't. Четвертое предложение. Коля не резал и бумагу. Время прошедшее. Отрицание. Коля не резал. Ник didn't cut their paper Ник didn't cut their paper their the, the, their their кончик языка между зубами высунутый. There. Пятое предложение. Мы не читали свежую газету. Время прошедшее, прошедшее. В отрицание не читали. Как скажем, в сокращенной форме. We, we didn't read. We didn't read. Fresh newspaper. Fresh newspaper. We didn't read fresh newspaper. Шестое упражнение, предложение. Они не смотрели телевизор. Время прошедшее. Не смотрели телевизор. Отрицание. Потому что не смотрели. They didn't watch they didn't watch TV they didn't watch TV седьмое ты не видел наш фильм время прошедшее не видел наш фильм отрицание you didn't see our move We didn't, didn't see our move You didn't see our move Глагол see не меняется Нигде смотрели, читали, резал, плавал В прошедшем времени в отрицании глагол нигде не меняется Замечайте вот это Предложение номер восемь. Вы не бегали по тропинке. Время. Прошедшие не бегали. Раз не бегали, значит отрицание. You did not run on the pass. You didn't run on the pass. Это сокращенные. Не сокращенные. Don't run, а сокращенное Didn't run Девятое предложение Они не ходили в школу Время какое? Прошедшие не ходили в школу Раз не ходили, значит отрицание Pay Didn't go Didn't go Гоу, ходить Видите, Глагол не меняется To school They didn't go to school. They didn't go to school. Десятое. Гость не гулял в лесу. Время какое? Прошедшее. Отрицание, потому что не гулял. Гость didn't walk. In the forest. Ghost didn't walk in the forest. Less forest. Одиннадцатое предложение. Гость не ходил к мосту. Время какое? Прошедшее. Отрицание. Не ходил. Ghost didn't go to bridge Gust didn't go to bridge Двенадцатое Папа не ездил автобусом Время прошедшее отрицание потому что не ездил Father didn't go by bus Father didn't go by bus. Школьник не пел песню. Время. Прошедшее. Не пел. Отрицание. Schoolboy didn't sing song. Schoolboy didn't sing song. Не пел песню. Четырнадцатое предложение. Брат не мыл свое лицо. Время, прошедшее. Отрицание, потому что не мыл. Браве. Браве. Браве. т Кончик языка. Между зубами язык вытянут. Наружу. Браве. Браве didn't wash his face. Brother didn't wash his face. Пятнадцатое предложение. Родители не ели свой суп. Время, прошедшее. Отрицание не ели. Потому что Parents didn't eat. There. Soap. Parents didn't eat their soap. 16. -е. Ты не катался верхом на коне. Время. Прошедшее. Отрицание. Почему? Потому что не катался. You didn't ride on the horse. You didn't ride on the horse. Семнадцатое предложение. Ты не спал на кровати. Время прошедшее. Потому что отрицание еще не спал. Как скажем. You didn't sleep. You didn't sleep on the bed. On the bed кончик языка к верхнему нёбу к зубам туда bed попробуйте сказать bed bed you didn't sleep on the bed восемнадцатое папа не плавал на речке время не плавал прошедшее не плавал на речке отрицание как скажем? Father didn't swim on the river. Father didn't swim on the river. Девятнадцатое. Моя сестра не отвечала на его, вопрос, на его вопросы. Время, прошедшее отрицание, потому что не отвечала на его вопрос. Как сказать? My sister didn't answer at his questions. My sister didn't answer at his questions. 20 предложение. Она не стояла у окна. Время. Прошедшее. Не стояла у окна. Отрицание. Как скажем? She, she didn't stand. Didn't stand. About window. Или at window. She didn't stand. At window. 21. Сосед не сидел на диване. Время прошедшее. Не сидел на диване. Отрицание. Как скажи? Neighborhood. Neighborhood. Didn't see it. Didn't see Глагол. Сидеть не меняется. On the sofa. Neighborhood didn't sit on the sofa кот не дремал в кресле время прошедшее не дремал в кресле отрицание как скажем cat didn't sleep in the armchair armchair кресло cat didn't Sleep in the armchair. 23. Ян не спал в моей кроватке. Время прошедшее. Не спал в моей кроватке. Отрицание. Ян didn't sleep in my little bed. Ян didn't sleep in mine little bed. D. Кончик языка к верхнему небу, ближе к зубам. Бэд. Двадцать Дети не падали на льду. Время. прошедшее, потому что не падали. Не падали на льду. Отрицание. Как скажем? Children отрицание didn't Глагол. Он везде одинаковый, не меняется, к нему ничего не прибавляется. Fall. Children did, didn't fall on the ice. On the ice. Ice лед. Children didn't fall on the ice. Какие можно сделать краткие выводы об предложениях, предложениях, отрицаниях в прошедшем времени? Они формируются так же, как и в будущем времени, так же, как и в настоящем времени, при помощи своих частиц. В будущем времени отрицание всегда формируется при помощи своей частицы will not или won't. В настоящем времени мы тоже уже прошли тоже есть свои частицы. Did и does. И, и отрицательное предложение формируется при помощи этих частиц. Did not, didn't или does not. Это э, настоящее время. Do not, don't, настоящее время. И doesn't not doesn't, not, или doesn't. Это у настоящего времени. И вот в прошедшее время, видите что сделал там предварительно пред, чуть-чуть ошибочку, и в прошедшем времени отрицательное предложение формируется при помощи его частицы отрицательного время. Did и not. Did not. Или сокращенно didn't. И так запомнили, что в простых предложениях отрицание в прошедшем времени и используется частица did not, сокращено didn't. Глаголы все, которые используются здесь, не меняются, не меняются. Дорогие друзья, наш урок подходит к концу, приближается к завершению. Давайте подведем и закрепим наши... Итоги. Итак, отрицательное предложение будущего времени образуется при помощи элемента will и отрицания not. Will not или сокращенного won't. Отрицание ставится в середине предложения сразу после местоимения. местоимение, отрицание и глагол. Что касается настоящего времени, то в настоящем времени отрицательное предложение образуется при помощи частиц do и отрицания нет, do not или don't сокращен. Если используется в предложениях местоимения он, она, оно то отрицание формируется при помощи частицы does плюс отрицание not будет does, not или сокращенно doesn't как и в будущем времени так и в настоящем времени сначала пишутся местоимения, потом идет отрицание don't или doesn't а потом идет глагол. Третье, значит, что касается прошедшего времени. Прошедшее время образуется при помощи частицы DID и вместе с отрицанием NOT будет DID NOT или сокращенно DIDN'T, didn't. Это говорит о том, что это прошедшее время. Это отрицание ставится сразу же как и у предыдущих, в будущем времени, в настоящем, вначале э, э, ставится сразу за местоимением. Начало местоимения, потом отрицание did идет, а потом глагол. Глаголы нигде в отрицаниях основные не меняются, так же как и в вопросительных предложениях, которые мы изучали на первом уроке. Глаголы нигде не меняются в вопросительных предложениях и в отрицательных глаголы предложениях основные тоже не меняются в простых предложениях. Ребята, с вами был канал English и Пит Горбатюк. Вы не удивляетесь? Ведь написано КПСС. Это вроде бы как Коммунистическая партия Советского Союза. Нет, нет, это совсем не КПСС. Кликаем, подписываемся. Спасибо, спасибо еще раз.